Здравствуйте, с вами Пугачева Наталья, и в этом видео я бы хотела с вами поговорить про деньги и астрологическую карту. Ну, что же еще смотреть в астрологической карте, как не признаки денег или признаки какой-нибудь большой, красивой любви? Так вот, сегодня про деньги. Ну, всем бы нам, конечно, хотелось, чтобы деньги приходили легко, непринужденно, большими суммами падали с нас, на, на нас сверху. И мы даже наверняка знаем такие случаи, когда кто-то быстро, легко разбогател. Ну, может быть, не совсем легко, может быть, конечно, прикладывал какие-то усилия, знания или умения. Но можно сказать, как много людей прикладывают свои знания, усилия и умения, но у них ничего не получается. А этот человек вот пришел, сделал... И раз у него там, я не знаю, например, начал прекрасно работать бизнес, почему у кого-то получается, у кого-то не получается, и как это можно увидеть в астрологической карте? В Астрологической карте вот как раз для таких случаев есть один очень интересный инструмент, который называется сокровищница. Сейчас я вам расскажу про него поподробнее, и вы сможете найти его своих надеюсь в своих астрологических картах и сможете даже найти период когда нужно что-то сделать для того чтобы быстро и легко разбогатеть получится ли не получится это ну, будет такой период или не будет у вас в жизни все зависит от небольших знаний которые вы сейчас собственно говоря и приобретете Итак, самой теории у нас немного про сокровищницы, но она очень ценная и очень важная. То есть, что такое сокровищница? Это земляные ветви. Давайте, давайте вот я вам покажу. То есть, это земляные ветви, которые мы будем сейчас искать в вашей карте, которые сталкиваются... И при столкновении считается, что они открываются, из них выходят энергия определенная. И если внутри этих сокровищниц есть деньги, ну карьерный рост власть это может быть до карьерный рост ну и муж может быть недвижимость например для вас да то есть все что спрятано в скрытых небесных стволах оно выходит на поверхность но при определенных условиях итак давайте мы сейчас с вами по порядку что вам нужно сделать друзья ну первое вам нужно зайти на наш сайт npugacheva.com и зайти в раздел в раздел калькулятор бадзи вам нужно просто будет сделать в этом разделе свою астрологическую карту для этого вам нужно ввести свое имя пол, вам нужно ввести дату и вам нужно ввести время рождения. Если вы знаете время рождения, знаете, то можете ввести город. Рус, э, российские города по-русски, все остальные по-английски. Если время рождения не знаете, то можете. Так, вот сюда на галочку нажимаем. И видите, вот слова нет. То есть делаем нет, нет, и тогда у нас часа не будет. Тогда можно город тоже написать. Дальше мы рассчитать нажимаем на кнопку и получаем какую-то астрологическую вашу карту не какую-то вашу карту рождения карту бадзи. и что мы в ней будем смотреть то есть нам нужно посмотреть на господина дня вот, собственно говоря, на этом слайде я показывала элемент личности. Да? То есть, в зависимости от элемента личности, какая-то земная ведь определенная будет вашей сокровищницей. Ну, считается, что дерево больше всего повезло, для него как будто бы все является сокровищницами. А для всех остальных элементов одна будет являться сокровищницей одна ведь вторая ведь будет так называемой открывашкой ну, есть здесь несколько теорий несколько подходов мы еще про это более подробно поговорим про есть такое понимание как сокровищницы малые и большие то есть рассматриваются еще более маленькие сокровищницы поговорим на открытых вебинарах обязательно про это. ну сейчас давайте вот освоим самую простую технику и так для вас есть одна сокровищница, и то, что с ней будет сталкиваться, это так называемый ключ. Если вы сделали свою астрологическую карту, то эти самые сокровищницы, где вы можете найти? Вы можете найти их, вот давайте посмотрим, например, видим, что элемент личности Рен, да, вот такая янская вода, для нее сокровищница будет собака. То есть, вот есть собака. Эта сокровищница есть сталкиваться она будет открываться она будет только тогда когда придет к нам дракон то есть получается что есть какие то сокровищницы которые у нас уже встроены в карту есть какие-то сокровищницы которые к нам приходят по времени мы сейчас будем смотреть с вами рассматривать разные варианты и есть какие то сокровищницы которые Сталкиваются вне карты, есть какие-то сокровищницы, которые сталкиваются внутри карты. Но очень важное условие для того, чтобы сокровищница раскрылась: первое, у вас должны ну, внутри сокровищницы должны быть деньги на это, поэтому она и есть сокровищница. Самое главное у вас должен быть росток этих денег наверху. Если есть росток, это вот, вот в этих верхних иероглифов небесных стволах, то тогда Сокровищница сработает, и вы сможете разбогатеть. Что вообще можно получить, когда открывается сокровищница? Во-первых, можно больше зарабатывать, а может быть приобрести недвижимость. Но это как бы разные вещи. Тут вот мы как раз и будем с вами проходить дальше на открытых вебинарах вот эти все нюансы. Вообще можно удачно инвестировать деньги, может получить наследство или дорогостоящий подарок, можно выиграть в лотерею или еще там где-то выиграть, может быть в казино или на бирже можно открыть удачный бизнес и так далее и так далее ну в общем деньги приходят к нам конечно разными путями главное условие открытия сокровищницы это наличие небесного ствола денег и тогда у нас и тогда у нас с вами деньги появятся и в жизни Итак, сейчас мы с вами посмотрим несколько примеров карт и, собственно говоря, посмотрим, как это сработало в реальной жизни. Вот, например, наша клиентка. В этом году она вместе со своей сестрой получила в наследство дом. Такой хороший, добротный. Давайте посмотрим она. Янская, э, извините, инская почва. Инская почва, для нее дракон будет сокровищницей, а собака будет открывашкой. То есть у нее наоборот, у нее есть открывашка была в карте, а сокровищница пришла по десятилетнему такту. То есть вполне она могла разбогатеть, в общем-то, практически в любой год. Но нам, помните, самое было такое важное еще условие, нам с вами нужно нужен был росток. Росток у нее тоже, кстати, есть в карте. Так вот, смотрим. Так, значит, у нас есть в такте сокровищница, дракон увидел в карте собаку и столкнул ее. Главное условие соблюдено, да, то есть в карте есть небесные в небесных стволах у нас с вами есть деньги, сокровищница открыта и богатство вот в виде недвижимости на нее. К ней пришло, на нее и упало, можно сказать. Давайте посмотрим следующую карту. А, тоже женская карта. И а, элемент личности у нас огонь. Элемент личности огонь. Для него сокровищница для огня ⁇ бык. И открывашка нужна ⁇ коза. Он сидит уже наш элемент личности на быке. И коза стоит рядом. Но э, бык уже есть в карте, же, то есть вообще все изначально присутствует, но приносило ли ей это деньги? Нет. Деньги для огня, мы знаем, что это металл. Металла в карте, в открытых небесных стволах нет. Женщина это работает иллюстратором, она рисует картинки для книг. Она пыталась сделать тоже какие-то выставки, пыталась иллюстрировать на календарии. Но вот как-то больших денег ей это все время не приносило. Пришел 2020 год со всеми своими проблемами, коронавирусами, карантинами. И, как ни странно, у нее нашелся прекрасный друг, ее коллег, ну, коллега можно сказать он выступил в роли продюсера пока все сидели на изоляции он разместил ее картинки по разным сайтам в интернет магазинам и люди которые все тоже ушли на удаленку и многие искали как раз нужных себе специалистов в интернете увидели ее, собственно говоря, увидели ее как художника и пригласили, дали такой вот большой оптовый заказ у нее получился на календаре на, на следующий год, который она должна проиллюстрировать. Она заключила договор долгосрочный, там возможно будет несколько лет работать, и, собственно говоря, в плане денег вот эта сокровищница не только открылась, но таким образом проявилась, и надо посмотреть, надо всегда смотреть, что выходит из этой сокровищницы. Да? Мы любим, конечно же, склонность к богатству это легкие деньги. Но здесь, в данном случае, вышло стабильное богатство. Стабильное богатство это богатство, которое надо зарабатывать. То есть никакие деньги ей не прилетели там из лотереи или в виде наследства. Ну, видите, вот такой хороший контракт получился. И правильные деньги это усердная работа, но. Они будут. Вот э, карта очень известной женщины, э, хозяйка. Это женщина, хозяйка наверное самого известного в России магазина интернет-магазина и эта женщина сама организовала без чьей-либо помощи и в общем считается что даже знаний у нее тогда не было каких-то чтобы организовать такой интернет-магазин в России огромный и при очень приличный и многие им пользуются не только в России но и в ближнем зарубежье и Украина Беларусь и Казахстан так вот, эта женщина ушла в декрет в 2004 году. Мы видим у нее такт. Так, давайте посмотрим. Бык есть, коза есть. Ну, собственно говоря, для нее тут много ветвей, да, которые работают, работают как, а, как богатство. В 2004 она открыла небольшой интернет-магазин для жителей Москвы начали продавать по каталогам в 2004 году вот она как раз в декрете была и собственно говоря в начале этого прекрасного такта обратите внимание что главное условие выход этого ростка в небо он как раз работал именно в этом тоже году и в смысле в этой десятилетке она молодец смогла удержаться во все эти перестроечные пере, переделочные времена ну, уже не перестроечные, но такие все-таки тоже непростые 2000-е времена пришел там быка стукнул по козе на которой она сидит открыла сокровищница и все 10 лет можно сказать как из рога изобилия да? то есть как раз когда шло становление ее бизнеса в небесных в небесных стволах пришли легкие деньги условия открытия сокровищницы выполнены то есть результат такого процветающего бизнеса но здесь можно конечно посмотреть и видеть что в принципе у нее был росток и до этого но были стабильные деньги надо было работать стабильные деньги это всегда меньше деньги чем чем склонность богатства чем просто так легкие деньги ну вот такие бывают разные варианты вот давайте посмотрим еще один пример еще один пример и значит деньги в карте а, есть у нас есть, да? Мы видим, что деньги есть. А, ну, мы разговариваем про сокровищниц Сокровищниц нет, но сокровищницы а, пришли как бы как бы обе сокровищницы и сокровищницы и открывашка пришли по времени. То есть мы давайте посмотрим еще раз. То есть главная сокровищница бык здесь коза. Бык пришел в десятилетке и в пятнадцатом году пришла открывашка. Сами деньги они, в общем, хорошие, сильные, в карте укорененные, есть в открытых небесных стволах. Что у него произошло? У него открылась сокровищница, но следующим образом. У него сестра выиграла какую-то там большую сумму денег и э, себе она там тоже там бизнес открыл или что-то что-то там себе купила. Но самое главное, что она ему одолжила деньги на раскрутку бизнеса. Конечно, с учетом, что он откроет, это она как бы в долг ему дала деньги. Но тем не менее, да, то есть произошло что-то в окружении. В ближайшем окружении человека произошло. Не у него самого, не он сам выиграл. В ближайшее окружение и на нем это отразилось. Да? Потому что был ростов, на нем это отразилось. То есть условия соблюдены, сокровищница открылась. А, и вот давайте посмотрим, как оно бывает дальше. Кто вот что может... Что может случиться, что может человек получить или не получить. Вот карта еще интересного достаточно случая. Эта женщина в 2016 году, в год обезьяны, получила очень дорогой подарок – машину. Дракон для нее сокровищница, собака для нее открывашка, тоже пришла на 10 лет, да, на десятилетку, то есть тоже достаточно долго работала и могла в любое время принести такой подарок. Деньги в небесных стволах так-то тоже появились, то есть видите, такая собака прям очень хорошая для нее была, и открывашка, и нужный росток принесла казалось бы все должно быть хорошо но она ее практически сразу разбивает то есть богатство пришло а удержать не смогла причем так разбивает что машина просто восстановлению не подлежит почему так происходит почему у нас одни одни люди на сокровищницах разбогатели а ко вторым что-то пришло и улетел а иногда и вообще даже этого не приходит вот именно для этого для такой интересной темы я вас и приглашаю на открытые э, вебинары где открытые мастер-классы нашего нашей школы где мы с вами поговорим обязательно про сокровищницы про деньги вообще в карте базы вашей судьбе и э, я думаю вы найдете очень много для себя еще интересных фишек в чтении карты Бадзы. для этого вам нужно перейти по ссылке зарегистрироваться на бесплатные наши занятия. Ну и я вас жду на наших курсах.